Всем привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Спасибо, что пришли. И сегодня у нас очередной наш прямой эфир. Вот, и мы сегодня поговорим не о чем ином, а поговорим с вами про деньги. Мы. Поговорим о том, что многие очень люди не знают, зачем вам деньги нужны на самом деле, дорогие друзья. Если, если вам так кажется, что вы все знаете, что вы знаете, что такое деньги и для чего не нужны, то сегодня, скорее всего, вы узнаете нечто новое. То, чего вы еще не знали. Нормально? Сегодня я, конечно, мы поговорим про деньги. И, конечно, в конце нашего эфира я, как всегда, скажу пожелания, которые у нас народ очень любит. Понятно, да? Вот, Тут мне звонят. Ага. Да. Алло. Угу. Понимаете, да? Вот. И, конечно, я скажу свои пожелания, которые я знаю, что очень многие любят. Итак, с чего мы начнем, дорогие друзья? Мы с вами начнем с того, что я вам расскажу немножко про сами деньги, зачем нужны вообще деньги и в чем их ценность. Вот сейчас, когда вы будете это смотреть, вы наверняка увидите для себя нечто новое и поймете, что, да, действительно... А я-то про это и не задумывался, или я-то про это не задумывалась, и даже понятия не имел или не имела, что это такое, и зачем это вообще нужно, почему именно так. А на самом деле, дорогие друзья, все так и происходит. Так вот, что же такое деньги? Для некоторых людей это есть как один из способов существования. И вы знаете, что деньги дают возможность покупать этим людям, ну, например, еду, одежду, также иметь крышу над головой, ну, может быть, там оплачивать какие-то услуги, образование, медицину, вот, и, и те расходы, в которых есть потребность. Ну, чаще всего так думают люди, которые очень мало зарабатывают. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас вы начнете въезжать потихоньку в тему и вот, и так, так думают те люди, у которых денег немного, и те, которые еле-еле сводят концы с концами. Нормально? Вот. Ну, тогда вы законно спросите, скажите, Мерлин, а как же с теми людьми насчет, насчет тех людей, кто имеет побольше, чем для скромного существования, иметь денег побольше? Так вот, здесь... Деньги играют, дорогие друзья, совсем другую роль. Заметили, что там как по уровням пирамиды Маслоу выживания, а когда чуть побольше, так вот на более высоких уровнях доходов, например, или наличия тех самих денег, они становятся неким другим инструментом для жизни. Не задумывались? А вот сейчас я вам скажу. И что это за инструмент? Для некоторых деньги становятся просто мерилом самоуважения. То есть, если есть деньги, то я сам себя уважаю. Когда у меня, как в том фильме, я чувствую, что у меня в кармане пачка денег, и она мне ляжку жжет. Да? Говорю, герой фильма Калина Красная, Ну, Василий Шукшин играет. То есть деньги для него вот как раз вот это являлось основой такого самоуважения. Ну, знаете, как еще для людей, вот как для профессионалов, там, для коучей, для тренеров, для наставников еще, они говорят, можете себе представить, сколько они готовы заплатить за мои услуги? прикиньте, за мои услуги что мои услуги стоят дорого, понимаете, то есть это есть некая, то есть говорит, я, говорит, за сотку и даже задницу от стула не оторву, не то же там, понимаете, да, то есть это вот, ну, может быть, это такой пример, может быть, слегка негативный, но чтобы вы прочувствовали, что для некоторых деньги это не есть средство выживания, это уже есть нечто большее, для других это, э, э, ну, Деньги являются уважением и поднятием в глазах окружающих. То есть не просто самоуважением он сам, а, например, стремиться купить кто-то там какую-то машину подороже. Понимаете, да? Чтобы другие увидели, о, какая дорогая машина, какая красивая. Вот. И начинают сразу завидовать, что вот, да, признаки сладкой жизни. Потребительство такого. Понимаете, да? Да. То есть, заметили, да, вроде деньги одни и те же. Купюры одни и те же. Все как бы одно и то же. Берем в руки, чувствуется одно и то же. Но если мы берем одну купюру, это одно чувство, да. А если мы достаем из широких штанин, там целые пачки денег, да. Вот, достаем денег много. Тогда что получается? Тогда уже, о, сейчас посмотрели, скажу что умерленная целая пачка денег. Что он там делает? Печатает их, что ли. Понимаете, да? То есть, это уже, ну, для разных людей. Для меня это тоже определенный инструмент. Но если бы у меня не было столько денег и столько клиентов, то, может быть, вы меня бы даже совсем не слушали. Скажу, что это за лысый мужик, там что-то небритый, что-то там вещает такое умное. Вот. И здесь, дорогие друзья, еще дальше аспект. Также деньги могут играть важную роль. В распределении особо ценных ресурсов. Какой самый особо ценный ресурс? Я в наших занятиях уже вам говорил про это. И особо ценный ресурс в нашей жизни – это не что иное, как время. Время – самый ценный ресурс. Ну, вспомните, я говорил, что если деньги мы можем потерять, найти, заработать, отработать, что нам подвластно бесконечное количество денег – ну, в принципе, теоретически, то время у нас ограничено. Нет такого, что э, я могу жить там вечно или там 500 лет. Нет, у нас есть потолочек. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот, да, и те люди, у кого достаточно денег, получают желанные некоторые услуги. Деньги служат как бы таким критерием, что ли, отбора. И это относится, дорогие друзья, не только ко времени, но и к каким-то вещам, которые... Э, как бы роскошь, да, это там золото, бриллианты и, и какие-то другие драгоценные ресурсы. Деньги также могут использоваться для того, чтобы сделать сотрудничество более надежным. Заметьте, что вот я вам с разных сторон сейчас прокручиваю... Э, Казал, что там, деньги, купил там хлеб, там, что там, машину. А тут вот еще для того, чтобы сделать сотрудничество более надежным или для решения каких-то проблемных ситуаций. Недаром же говорят, что если проблема решается деньгами, то это не проблема, это деньги. Вот люди говорят, вот я там... Вот, у меня, мне там негде жить, чем решается, деньгами, или там кто-то заболел, чем решается, тоже деньгами там, чтобы обеспечить лечение, или хочу путешествовать, вот я несчастный там, или несчастная, что надо, деньги, везде бабло, бабло побеждает зло, да? понимаете, да, о чем я говорю, вот, все, конечно, что я перечислил выше, это привычные способы применения денег. Но я вам сейчас расскажу еще про два способа, вот, которых я раньше когда-то не знал. Вот. И у меня есть один знакомый, друг, ну, он не то, что у меня друг, но хороший знакомый, очень богатый человек, и он в понятие деньги вкладывает нечто другое, нечто другое. Так вот, он а, вкладывает в понятие «деньги» нечто, что «деньги мне дают свободу выбора», так он говорит. То есть, видите, это уже новый, новый такой уровень, как по пирамиде Маслову, помните? А, то есть, как бы переход на новый уровень, то есть, это деньги дают свободу выбора, не просто свободу перемещения, там еще чего-то, а вот именно свободу выбора. Чем больше имеешь денег, тем свободнее себя чувствуешь при выборе того, чем и когда ты хочешь заниматься. Но это не означает, что э, там, свободу можно купить, свободу. Нет, это означает, что свободу выбора из, э, как это сказать, из, э, из доступного на данный момент – ну, то есть, если у человека есть, например, 100 триллионов долларов, да, такого еще нет богатого человека, он не может купить себе вечную жизнь, например. То есть, но ну, у него есть свобода выбора. Он может, например, там, хоть раз в год себе менять там какие-нибудь внутренние органы, там, сердце, печень, там, еще что-то. То есть, у него достаточно денег а у людей, которые только один раз могут поменять, чтобы продлить свою жизнь или выжить, во всяком случае, у них такого нет. Понимаете, здесь уже как бы новые, имеется в виду такая некая, некая некие расширенные возможности. Вот. Ну, если говорить еще другим языком, что чем больше денег, тем больше разных альтернатив. Понимаете, да? Что купить? Феррари... Или Porsche. Вот, понятно. У нас что, Жигули да, или Ладу Калину, вот что купить? Ну, грубо говоря, понимаете, да, о чем я говорю? И еще, как бы то ни было, в этой интерпретации есть такая небольшая загвоздка. Чем больше альтернатив человек хочет иметь, тем больше денег ему нужно. Ну, например, не там два автомобиля, а там ну, я как назвал, Porsche, Ferrari, а еще же есть другие, там, Мазерати, например, или, или, например, там, еще какая-то машина дорогая. А может, он не хочет машин, может, он хочет самолет, да? Понимаете, да? То есть здесь, здесь вот как раз еще вот выплывает определенная такая... Ну, сейчас некоторые скажут, Мерлин, что ты там заливаешь, это все для очень богатых. Нет, дорогие друзья, Конечно, чтобы получить вот это, нужно пройти все, что снизу. И мы то, что снизу проходим. У меня нет Феррари. Может, она мне не нужна. Вот. У меня вообще машины сейчас нету. Я езжу на такси. Вот. Нормально, да? Так вот. Значит. Значит. С другой стороны, вот то, что я сказал, что много, чем больше альтернатив ты хочешь, тем больше надо иметь денег. А чтобы иметь больше денег, необходимо больше как бы работать, понимаете, тратить больше времени, сил, здоровья и тех же денежных ресурсов. Понимаете, тут как бы круг замыкается, все это поглощает, и человек практически распоряжается своим временем, а возможности выбора, Значительно сужаются. То есть, понимаете, о чем я говорю, если бы деньги падали как манна небесную, там понятно: чем больше упало, тем больше можно потратить, там прогулять, купить себе разные машины, набрать недвижимости, да, там что-то такое. Это одно. Но когда, дорогие друзья, для того, чтобы заработать ну, например, человек зарабатывает, ну, возьмем такую скромную, миллион рублей в месяц, да, и чтобы ему заработать 2 миллиона рублей, тут надо использовать некие другие какие-то какие способы. Да? Может быть, больше времени надо тратить для того, чтобы следить, чтобы меньше воровали, там, к примеру. Или использовать метод рычага, когда, когда один человек управляет большим процессом, чем может сделать один человек. Ну, то там разным, сейчас мы туда не будем вдаваться. Так вот, получается, что чтобы заработать больше, когда человек начинает больше зарабатывать, он больше на это тратит времени. Соответственно, больше тратит времени, есть определенным образом ограничена его свобода, выбора. То есть он не может выбрать. Вы, наверное, знали, когда-нибудь наблюдали. Вот, знаете, при, при разных отношениях к американцам, Очень очень давно, когда-то много лет назад, лет 20, наверное, назад, когда я начинал заниматься там даже больше деньгами, я услышал такую пословицу американскую, которая, которая в вольном переводе, там у них она звучит следующим образом, послать все к чертовой бабушке на 18 месяцев. Вот. И моя наставница тогда, как э, много лет назад, объяснила, что вот есть у них такое. Я не понял, почему. А это вот почему, дорогие друзья. Смотрите, э, послать э, всех к такой-то матери, да, к чертовой бабушке на 18 месяцев, означает, что если я на 18 месяцев выпаду из процесса, то есть вообще не буду следить за бизнесом, он будет самостоятельно работать. Это означает, что бизнес надежный. Понимаете, да, так уехал через год, о, у меня там какой-то бизнес, ну-ка на счетах деньги есть, все работает. Это означает надежность, как бы непотопляемость этого бизнеса. Но многие люди из бизнеса, которые приезжают на отдых, они не слазят с трубки с телефона. Я помню с одним своим другом, там, ну точнее я жил в Таиланде в то время, он приехал отдыхать на две недели. Вот, и мы с ним встретились, и, значит, пошли то туда, то сюда, он постоянно висел на телефоне, постоянно, я говорю, слушай, это ты прозвонишь, там, это же это, роуминг, да, он говорит, мне похороны, но а то у меня там все разрушится, то есть у этого человека нет отдыха, он постоянно висит на телефоне, постоянно, ну, ну не так, чтобы часами, конечно, ну, я не помню, но я обратил внимание, что он там по несколько раз в день, там по 5-6 раз в день что-то там решает, какие-то терки какие-то, вот, у него там небольшое производство, вот, понимаете, да, я говорю, это, это, это, я говорю, это конечно, классный отдых, но что это за отдых, когда он думает, головой он там где-то, вместо того, чтобы получать наслаждение, понимаете, да, то есть есть и такой. Так вот, на мой взгляд, это толкование значения денег подходит лишь тем людям, вот это, о чем я говорил, которые могут осознанно сказать себе «хватит, достаточно», «генук», как говорят немцы, «финиш», вот. «финиш», то есть «достаточно», то есть есть определенная свобода выбора, и определенный баланс между этой свободой и количеством денег. То есть вот такая вот, вот такая вот вещь происходит. Понимаете, да? Вот. Ну, конечно, тогда еще можно сказать, что типа мне не нужно больше вариантов, этих вариантов вполне достаточно. Вот. Ну, и значит, достаточно денег тоже. Потому что многие слышали про миллионеров, которые ходят в простой одежде, там ездят на велосипеде, там на автобусе даже. Ну, может быть, это перебор, я не знаю. Ну, я по себе знаю, что определенный уровень тоже есть. Определенный уровень тоже есть. Я помню, был в моей жизни момент, когда я начал вообще много очень там зарабатывать. И я начал себе все покупать, и то купил, и это, и машины такую, и туда поехал, и вот это, вот это, вот это, вот это. А, так прошло некоторое время, и я понял, что многие вещи, которые я покупал и которые делал, они мне просто не нужны. То есть я понял, что у меня есть какая вот такая граница, за которой мне просто не надо, вот неудобно. Я могу прийти в магазин как... Как учил меня один из наставников, он говорит, чтобы в ресторане ты это, мог, мог еду выбирать не по-китайски, а по-русски. Я говорю, а как это, по-китайски, то есть справа налево, то есть на цену сначала смотреть, а потом, что это за еда. Он говорит, а по-нормальному, чтобы ты мог прийти заказать то, что ты хочешь, к примеру, а не смотреть на цену. Вот я почувствовал, вот я вот это оценил, чтобы не по-китайски. Многие-то люди русские, э, да, по-китайски смотрят сначала на цену, да, что там стоит меню. Откро... О, мак... Понимаете, о чем я? Вот, очень ценное качество. Уметь по-русски покупать, заказывать в ресторане. Конечно, когда храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас, конечно, есть, как говорил Леонид Куравлев. Так вот, звучит, конечно, заманчиво, но не так просто все это сделать, то, о чем я говорил, и в некоторых случаях, ну, у людей эти вот большие деньги вызывают такое привыкание, что, знаете, вот, когда, э, я тоже проходил этот процесс, когда меньше определенной суммы уже стресс. То есть, если меньше в кармане определенной суммы, допустим, ну вы там привыкли какой-то пользоваться, у вас всегда вот вы покупали, там у вас всегда там, ну давайте опустимся с небес на землю. Там, там 10-15 тысяч рублей с собой всегда есть. и Вы всегда их можете потратить. там, А потом раз и 3 тысячи, 2 тысячи. И уже вы понимаете, что этих денег мало. Уже как-то чувствуешь себя не в своей тарелке. Не в своей тарелке. Понимаете, да? Вот. Значит, э, что могу сказать? <клёх> Могу сказать, вот следующее, мы уже подходим к завершению, как раз 30 минут прошло. Друзья, задумайтесь над этим, задумайтесь над этим, что ценность денег зависит от того, сколько радости и удовольствия вы можете из них извлечь. И следовательно, чтобы получить от этих денег удовольствие, необходимо их потратить. И есть такое хорошее высказывание, которое тоже очень люблю, которое тоже раньше не понимал, тоже очень много лет назад. Я его услышал. Оно звучит так: что самые богатые люди, те, у кого самые дешевые удовольствия. Понимаете? Это о чем говорит? Это не обязательно, что удовольствие должно там стоить 3 копейки. Ну вот по их, по их, как бы, меркам денежных, денежным, а жизнь это идет в кайф. То есть, я все время испытываю удовольствие. Но у кого денег нет, тот испытывает удовольствие от созерцания цветка какого-нибудь. Да, у кого деньги есть, он испытывает удовольствие от созерцания своей оранжереи. Там где-нибудь в доме, да. Зимний сад, например. То есть, ну, как бы одно и то же, но вот просто другим несколько боком. Понятно, да? Вот. Давайте вот, чтобы закончить с этим, я вам приведу небольшой пример. Ну вот, представьте себе, есть человек, вот, который э, заработал много денег, ну там миллионы заработал, но он не умеет их тратить. И он живет очень такой скромной жизнью. А сколько у него денег, как вы думаете? Непонятно, да? Так вот, мы говорили про деньги и про удовольствие. Так у него ровно столько, сколько удовольствия и радости он от этого получает. Но чтобы деньги были в радость, их необходимо тратить. Деньги на счетах имеют смысл лишь в том случае, когда вам нравится их считать. И когда у вас какие-то есть там, другие занятия, бизнес и так далее, и так далее. Но, в принципе, я не говорю, что это не нужно, это плохо. Мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о внутренней свободе. Мы говорим о том, что, конечно, если есть бизнес, конечно, там дебет, кредит по счетам, все это понятно. Но имеется в виду вот внутренняя свобода. У каждого есть своя определенная сумма этой как бы внутренней свободы, когда вы чувствуете себя нормально. И вот чтобы эту сумму узнать, необходимо кое-что сделать кое-что сделать посчитать я обычно своим ученикам даю у меня есть у меня есть специальная практика там я рассказываю о том как узнать стоимость своей идеальной жизни напишите мне идеальная жизнь вот под этим видео вконтакте мы сейчас вот и я пришлю видео если вы вдруг не видели я, я много раз его давал уже вот. И там плюс еще я вам выдам секретную запись с одной из консультаций, которые я проводил. Ну Это моя клиентка, очень богатая. Мы там ведем речь про миллиард рублей, ее доходов. Вот Продолжаем этим заниматься с ней. Еще не вышли. Понимаете, да? И напишите... Идеальная жизнь, и я вам пришлю э, вот подборочку там видео, аудио, чтобы вы посмотрели, послушали и посчитали, сколько может стоить ваша идеальная жизнь в свете того, что я вам сейчас рассказываю. Понятно, да? Вот, и э, интересно, да. Спасибо. Спасибо, вижу сердечки. Угу. Так вот, друзья. Э, э, Пару слов буквально о себе. Меня зовут Игорь Мерлин, Я системный коуч, самый системный коуч и наставник. Я занимаюсь тем, что помогаю людям увеличивать доходы, выстраивать системы по жизни, бизнес-системы, жизненные системы. Вот. Иногда я приглашаю на так бесплатных консультаций. У меня нет, дорогие друзья. Есть, есть бесплатные диагностики. Иногда случаются. Если вы увидите объявление, можете приходить. Вот. Да, но я эти диагностики делаю только для тех людей, кто владелец бизнеса, или уже у вас есть какой-то бизнес, где есть куда монетизировать. Понимаете, да? То есть с нуля это не ко мне. Хорошо? Хотя помогаю всем. Вот. Нормально, да? Да. Про меня, про себя все сказал. Ну, про меня много написано, и в этой группе ВКонтакте, где мы сейчас вещаем, там тоже много про меня написано. Есть полная, так сказать, полный фарш, кто я, чего я, откуда я и как я. Так вот, друзья, что еще хочу вам сказать. В принципе, это все, что я хотел сегодня вам рассказать, как раз 30 минут прошло. И теперь наши пожелания, которые я всегда... Всегда-всегда-всегда произношу, дорогие друзья, эти вот самые пожелания. Вот так. Сейчас посмотрю, сердечки есть. Комментариев не вижу пока. Может быть, я не там смотрю. Ну, неважно. Хорошо. Итак, дорогие друзья, сегодня пожелания будут вот такого плана. Прям сейчас можно... Можно закрыть глаза, закройте глаза, сядьте ровно, спокойно, чтобы вам ничто не мешало, ничто вас не отвлекало. Спасибо за сердечки. Спасибо, друзья, вижу. Вот, что вас ничего не отвлекало. Итак, глаза закрыты. Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. Глубокий вдох. И глубокий выдох. И теперь, дорогие друзья, я буду говорить, как будто мы находимся один на один. Буду говорить на «ты». Итак, я знаю, что ты сегодня здесь, вместе со мной. И я знаю, что ты человек, который самый, самый, самый, самый. Это человек, который самый умный, самый красивый, самый быстрый, самый решительный, самый мудрый, самый... Любящий, любимый, самый помогающий человек в своей собственной вселенной. И сегодня мы с тобой разобрали тему про деньги. Теперь ты знаешь, что к деньгам есть разные подходы. И я знаю, что теперь у тебя внутри зародился некий план – достичь того самого, о чем я сегодня говорил, вот этой внутренней свободы. Возможно, у тебя были такие мысли уже давно, но именно сегодня эти мысли оформились в определенный план. Тебе как раз захотелось, да, именно то, что я хотел. Или хотела? Понимаешь меня? И в этом всем я поддерживаю тебя и я говорю тебе у тебя все получится Я говорю тебе это много раз ты достойный человек и ты достоин жизни гораздо лучше чем у тебя на данный момент я верю тебе я тебя, поддерживаю, у тебя все получится. Так. Хорошо. Теперь можно открыть глаза. Ну что, нормально? Нормально, друзья. Если вам понравилось, конечно, поставьте лайк. Пусть будет. Вот. Сердечки вижу. Спасибо. Нормально. Вот, дорогие друзья. Вот э, на этом... У нас, пожалуй, все. Смотрите за моим расписанием, потому что э, сейчас у меня новые проекты. Я не могу теперь так часто выходить. Я и по пять раз, и по три раза в неделю выходил в эфир. Теперь один-два раза. Ну, Но это нормально. Нормально, да? Нормально? Вот Все равно приходите и задавайте вопросы. Можете задавать здесь вопросы. Под этим видео можете в моем телеграм-канале, ссылочка везде есть. В телеграм-канале я также даю рекомендации по инвестициям, там какие-то новости финансовые, еще какие-нибудь фишечки там выкладываю. Так что помните, там немножко другое, другая направленность на телеграм-канале. Вот, друзья. Ну что, пожалуй, тогда на этом все. С вами был Игорь Мерлин. Всем пока-пока.